Ну что ж, всем привет! Сегодня мы поговорим о персонаже, который ломает полностью механику и умы людей, которые играют на японской локализации, да и не только на японской локализации. Речь сегодня о Эмми. Эмми — ломатель-механик игры. Чтобы вы понимали, этот персонаж может делать то, чего вы не сможете делать никогда она может одновременно приготовить картошку из KFC, принести о, одновременно еще какой-нибудь MacBook из какого-нибудь Apple Store и параллельно скачать еще несколько троянов на ваш компьютер. А если серьезно, то этот персонаж умеет делать то, чего действительно не может ни один персонаж, а именно превращаться в демона, в истинную форму, которую мы увидим чуть позже. Сейчас мы посмотрим видосик, я буду комментировать, останавливать, чтобы вы могли обратить внимание, что она делает, и после этого перейдем в текстовую вариацию ее описания. Посмотрим, что она делает. Давайте приступим. Обратите внимание, скилл э -э наносит определенное количество урона, и мы обраща обращаем внимание, что она снижает магическое сопротивление у противника. Э -э на сколько процентов... Позже узнаем. Но нас о, волнует сейчас, что она в принципе делает. И она делает следующее. Со скила обычного она с шансом каким-то снижает сопротивление магическому урону. Арт <звы> используется. Мы видим, что здесь повышение урона. Скорее всего, она повышает урон темным союзникам о, на какой-то определенный процент. Чуть позже к этому вернемся. Никаких дебафов по противнику не накладывается с ее арта, но довольно неплохо увеличивается урон. Используется true арт. И обращаем внимание на то, что ни одна трушка, во-первых, не была использована, то есть Снеляга здесь не использовалась. И я бы сказал, что это довольно большая проблема, потому что после того, как она входит в свой true art, у нее заменяется ее форма. Ну, она превращается в истинную свою форму, и у нее заменяются умения снаряжения на скиллы. Вот так вот выглядит она в своей форме Liberation. Здесь мы видим сразу же таймер формы Liberation, которая показывает, что вот скоро-скоро, либо не скоро-не скоро будет закончена Liberation форма. И давайте дальше приступим к просмотру. Использовался обычный скидк. Обратите внимание, обычный скилл, а наносит он урона 4 раза получается, по 14 тысяч э, без использования дополнительных персонажей, без дополнительных усилений, без увеличения крита и так далее. То есть, мощно. Смотрим первое умение. Ага, очень даже красиво. Очень даже красиво. Ну, первый скилл, в принципе, он с определенной вероятностью должен ослепить. По факту. Но он не ослепил. Второй скилл скил увеличивает урон по противнику на 50%. Забегу вперед, потому что это важно объяснить сейчас. Обратите внимание, насколько у Микуйонов просел хп. Это, чтобы вы понимали, это Микуйоны, которые являются... Манекенами. И как только вешается дебаф, вот этот вот, обратите внимание, насколько сильно проскочило ей, их ХП. Это просто жизнь. После достижения красной полоски о, ХП, либо же при достижении всех вот этих вот шариков после использования скиллов о, всех вот этих вот, она делает. Ультра свой скилл какой-то, мега-ультра-супер скилл, который наносит просто невообр невообразимо большое количество урона. Обратите внимание на количество урона. 1 миллион 238 тысяч 48 урона. Это пипец как много. И если бы этот персонаж сделал бы э, еще дополнительно нескольких... Ну, несколько махинаций э, в этой форме, она бы нанесла еще больше урона, я вас заверяю. И это мы с вами можем даже проверить. Чуть-чуть Чуть дальше. Чуть дальше. Используется третий скилл. Обратите внимание, что она начала критовать. Она начала критовать не просто так, она снижает сопротивление противника на 100% к крит-урону. И если бы сделала следующее, нанесла бы скилл 2, скилл 3 и подготовила все к форме супер-ульты, она бы нанесла урон на просто бешеное количество. Сами проверяйте. После того, как заканчивается Liberation форма, она превращается в обычную свою форму. Не обращайте внимания на то, что у нее так низко э, хп упало. Это знак того, что просто она здесь одна находится и довольно долго. То есть вот здесь таймера у нас нет. А сколько она там? Может быть она минут 20 здесь стояла, фиг его знает. А может быть и не 20 в любом случае, обратите внимание, что это все происходило без использования ее скиллов. Вот так вот. <coughs> ну что ж, давайте перейдем к текстовому формату, смотреть, что вообще как. Давайте смотреть. У Она чисто маг, то есть она будет наносить только магический урон, темный магический урон. К этому обращаться мы больше не будем, будем смотреть только на цифры. Пассивки. Увеличивает урон по противнику расы человек на 50%, увеличивает свое сопротивление физическому урону на 10% и увеличивает урон на 50% против противников с дебафом ослепления. С учетом спешл скилла у нее, который ее спешл скилл 1, она с 80% шансом нанесись... <coughs> нанести может этот дебаф блайнд. Это очень круто. Форма человека. Форма человека. Скилл. Наносит урон э, небольшой, снижает сопротивление на 10% магическому урону. С обычного арта она на 30 секунд увеличивает темный урон на 60% всем союзникам, э, которые темные. Темным союзникам на 60% увеличивает урон. И в Труарте она на 70 секунд входит в Liberation форму, которую мы видели на видео. Далее. Форма Liberation. Здесь мы видим уже раз, два, три, четыре, пять, пять скиллов. Смотрим на первый скилл. 10 тысяч процентов урона, 80 процентов шанс нанести, дебаф, блайнд. Круто. Далее, 25 тысяч 25 процентов урона, 15 секунд, то действует дебаф, снижение сопротивления на 50 процентов к урону у противника. То есть это порезы, те же самые очень и очень круто. Почему круто? Потому что на 15 секунд и кулдаун 15 секунд. Постоянный дебаф может висеть на противнике с прямыми руками, так сказать. Далее, 48 тысяч процентов урона, скилл 3 Уже, чтобы вы понимали, такое количество процентов урона не у каждого персонажа есть в игре А у нее скилл 3 и такое количество урона наносит, это уже неплохо так-то 20%, 20 секунд снижает сопротивление крит урону, урону на 100% у противника Кулдаун 25 секунд То есть, смотрите, как я вижу механику ее Используется третий скилл, на 20 секунд снижает сопротивление. Потом используется второй скилл, который увеличивает урон на 50% по противнику, снижая его сопротивление к урону. И после этого стараемся еще повысить, ну, пони, нанести блайнд. Это уже три шарика. После этого откатывается уже вот это вот умение, скорее всего, мы его еще раз используем, потом используем вот это вот умение дополнительно. И после этого она использует свой спешл арт, который наносит 120 тысяч процентов темного магического урона. И на 15 код увеличивает еще арт дэмэдж на 100 процентов всем союзникам. Это пипец как мощно. Почему? Потому что она этот баф использует не только на союзников, но еще и на себя. И как только она использует свой вот это вот умение, она моментально получает этот 100 баф. Получается 120 тысяч процентов, это не 120 тысяч процентов, это 120 тысяч процентов урона плюс урон, который калькулируется из 100 процентов увеличенного арт -демеджа. Это пипец как много. Чтобы вы понимали, мы уже видели циферки обычного умения ее, вот этого, 1 миллион 200 с лишним тысяч с ее вот этого умения. И это при условии, что она не использовала вот это. И вот это на противнике. Это пипец, как можно. Далее, далее. Ее пассивки с трушек. Будем зачитывать только их, потому что, в принципе, скиллы здесь ну, не особо крутые. Но их тоже затронем, на всякий случай. Пассивки. Будем смотреть именно трушные пассивки. Почему? Потому что обычные, в принципе, нам вот эти вот сопротивления магическому урону, там, вообще, дафик нафиг не нужно. Сопротивление резисту к магическому урону так уж и быть прочитаю Энма, когда использует тружку вот эту Нинф ОАФ у нее увеличивается длительность ее Либерейшн Мода еще дополнительно на 30 секунд, то есть у нее 70 секунд плюс 30, плюс 30 секунд это 100 секунд Либерейшн Мода за эти 100 секунд она может нанести просто бешеное количество урона, либо же даже шотнуть противника и будет все замечательно с Активного умения на 30 секунд снижает сопротивление темному урону на 25%. Колдан сек... 80 секунд. В принципе, лучше использовать в команде не ее трушку в качестве активного умения, а трушку Регулуса. На 50% снизить сопротивление темному урону. Это будет пополезнее для команды, как минимум. Далее, далее. Трушка, которая роу. Когда надета на энми, увеличивает на 20% пассивно урон ее, то есть это действительно неплохой такой баф. И в начале квеста дает ей еще 100 ардежа. Что вы понимали? Она входит в квест уже со 100% ардежем. С активного умения этой снаряги еще восполняет 35% увеличивает свой э, темный урон на 30% еще дополнительно. И ей нужно будет восполнить, чтобы вы понимали, у нее 135 будет в начале, 75 ей нужно, нет, 2, даже не 75, 65 ей нужно будет восполнить. Это два раза прожать у uh, снарягу, это какой-нибудь гоку uh, форму и салин трэш какой-нибудь, uh, который под тоже 35 увеличивает. Все, вот вам и 200 арта. Для Энмы в начале квеста, буквально за несколько секунд, там 1 две секунды пройдет, если у вас эта снаряга есть, и все, она уже в Liberation форме, наносит бешеное количество урона. Вот так вот выглядит ее э, описание на японской локализации, в принципе, вам это нафиг не нужно, потому что мы описание уже разобрали. Э, согласен с вот этим вот, э, так сказать, предложением, что она чертова монстр, просто монстр, который ломает механику... В игре. И у нас еще есть пробуждение Райеса, чтобы вы понимали, Райс довольно прикольно выглядит теперь, чуть позже посмотрим его видосик, посмотрим сейчас, что делает. Ну, не будем зачитывать то, что не изменилось, будем зачитывать то, что изменилось. Во-первых, слот, 4 звездочный хилл стал, это... Понятное дело, после пробуждения всегда у нас о, либо 4-звездочный, либо 5-звездочный аш-слот становится у персонажа о, последний. Либо же, если у нас 5-4-4, то у нас 5-5-4 становится в большинстве случаев у персонажа. Теперь смотрим на скиллы. У него появляется X-Face-Mod. Или X-Face-Mod. Непонятно на самом деле. Может быть false, может быть phase. Тут... Написали как написали. Ну, перевели так, перевели. Окей. Смотрим, что делает. Без этого x мода он наносит урон, восполняет 10 аргаечей себе. В X-Foose он наносит 2000% светлого физического урона и увеличивает себе аргаеч уже на 30. Это круто. Это круто. Разница между первым и вторым скиллом, так сказать, между X-False -фол и без X-False, это получается где-то 650 Break Power всего лишь. Но, в принципе, зачем нам на скилле смотреть на Break Power, если у нас здесь вот это. Вот это нам важнее, чем вот это у этого персонажа. Далее. Арт. Арт делает следующее, 9000% светлого урона физического, чтобы вы понимали, он всегда будет наносить светло физический урон, поэтому мы дальше не будем повторяться. На 40 секунд увеличивает атаку всем союзникам на 50%, это неплохо. В x falls Mode наносит 17000% уже процентов урона. На 15 секунд увеличивает максимальное количество ХП на, 25, на 20% у союзников И плюс еще дает барьер каждому на 1000 урона То есть дополнительно еще 1000 ХП, грубо говоря, на поглощение урона Замечательно С Труартом он входит в X-Force мод как раз таки на 60 секунд Или же на 1 минуту ровно И в момент Активация, если он уже в X-Faust Mode, он наносит 52 тысячи процентов светлого урона, на 20 секунд увеличивает союзникам на 120 процентов физического, либо же обычного урона, тут непонятно, обычного у нас у Цистина, к примеру, как было, написано было, что увеличивает полностью урон, а оказалось, что только физический урон, так что здесь может получиться точно так же. И увеличивает собственный аргечь на 3 в секунду, на 20 секунд довольно неплохо. Скорее всего, у него это будет стакаться с о, типом B однозначно. Почему? Потому что мне кажется, что не будут создавать персонажа пробуждения, которое нельзя будет стакать с о, самым популярным типом аргена. Скорее всего, у него будет о, арген какой-нибудь X1 стакаться будет со всеми кроме себя допустим далее пассивки пассивки в принципе те же самые просто увеличен немножечко проценту сопротивление на 25 процентов увеличен темному урону и увеличена урон на расы демона и бога на 50 процентов кстати говоря была изменена изменена то есть счастливые обладатели этой трушки кто купил там ненароком либо еще чего-то они в принципе получают новую версию ее новую версию после обновления которая придет с 14 главой 14 глава, чтобы вы понимали, еще не скоро. Еще не скоро, потому что у нас еще только десятая. На данный момент и разработчики ее даже до конца доделать не хотят. Поэтому на данный момент у нас ситуация следующая. Ждем. Э, на японской локализации мы можем видеть, что на 12 секунд увеличивает собственный урон на 60%. Извините говоря... 55 секунд колда, он 60% увеличение собственного урона и плюс еще светлый, если челик, то на 60% еще атаку. Очень полезная штука, очень полезная штука для нюка может получиться для того же самого сайта, мы кстати говоря, потому что увеличение не только 60% собственного урона, так еще и 60% атаки увеличивается. Заметьте, это очень круто, плюс еще пассивно увеличивается атака на 10%. А пассивка, которая играет роль э, трушной э, специализации, так сказать, у персонажа продлевается X-False Mod на 30 секунд. Тоже получается у него на 90 секунд X-False Mod. И, чтобы вы понимали, каждый раз, когда он входит в X-False Mod, у него 100 арт-гейджа сразу. То есть для того, чтобы активировать там свой true art, ему нужно будет восполнить только 100 арта. Мощно, сильно, популярно, молодежно. Круто. Вот так вот выглядит он внешне. Давайте посмотрим, как у него выглядит его умения. В данном случае мы будем смотреть именно Труарт, потому что нам интересно же, как выглядит Труард. Вот так вот выглядит TrueArt. В целом, неплохая анимация. Что-то типа стандартной анимации, но и нестандартной одновременно. Видим, что у него изменилась иконка его обычной версии, так сказать, о... пиксельная вот эта вот, я забыл, как называется, миниатюрка. И он типа вот так вот стоит, знаете, как это, о... я даже не знаю, как это назвать, короче, он стоит о... специфическим образом о... Красиво выглядит, сильно выглядит, урона у него много, союзники получают 120% урона, и это, я бы сказал, не кисло. Почему? Потому что он дает это всем союзникам. То есть Джуна, Тет... ой, Вокс, угу, Тетис. Вокс и Лиза получают еще 120% урона. Ё-моё, как сильно на самом деле-то, так-то. Так что вот так вот получается. Вот так вот. Что можно еще сказать-то? В принципе, все. В принципе, все. На этом всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Надеюсь, вам понравился этот видосик. Немножечко помобили, немножечко поговорили. Ждем этого персонажа. Советую ли я его выбивать? Однозначно, да. Однозначно, да. И на новичках, и на сложности высокой, и на низкой сложности этот персонаж будет пипец какой мощный. Поэтому, поэтому рекомендую всем его выбить. Сами видели почему. До новых встреч. Пока.